Я думаю, что в моей жизни больше нет смысла, после того, что со мной произошло за последние два дня. Нет, Нет! Нет! Нет! нет! И теперь мое лицо похоже на киви, наполовину протертое через терку. Лео, а че ты такой грустный? Сьюзи, тебе лучше не знать об этом. Теперь полиция повесит это дело на меня. Лучше я избавлюсь от этого трупа. Видела его киви лицо, и он подумал, что я умерла, хотя просто упала в обморок. Лео, а я всегда думаю, что в душе ты фрукт.